Обсуждению показателей рейтинга QS 8 июня была посвящена пресс-конференция в формате видеомоста Москва-Владивосток-Лондон. Он состоялся на площадке Международного информационного агентства Россия сегодня. Основными спикерами выступили ректоры КФУ Ильшат Гафуров, Ниту Алефтина Черникова, МГТУ имени Баумана Анатолий Александров и региональный директор компании QS по Восточной Европе и Центральной Азии Зоя Зайцева, отвечавший на вопросы экспертов из Лондона. Комментируя динамику показателей рейтинга QS, Ильшат Гафуров обратил внимание, что на сегодняшний день число российских вузов попало в рейтинг QS возросло до 24, что значительно усиливает позиции страны. Среди ключевых факторов, позволивших КФУ подняться в рейтинге QS на 60 позиций в сравнении с предыдущим рейтингом, Ишат Гафуров отметил коллаборацию ряда институтов КФУ направление трансфера технологий и развития междисциплинарных исследований. Это говорит о том, что та стратегия, которая была принята в 2011 году, она достаточно правильно оказалась, хотя в результате создания федерального университета мы же присоединили огромное количество гуманитарных вузов. Одновременно отвечаем интересам республики, на территории которой мы расположены, региона. Это прежде всего Приволжский федеральный округ, и мы участвуем в проекте глобальной конкуренции. Региональный директор компании QS по Восточной Европе и Центральной Азии Зоя Зайцева поддержала позицию ректора КФУ. Она заметила, что те или иные перемещения наших вузов в рейтинге QS, даже некоторое снижение позиций трех российских университетов в сравнении с прошлым годом, вовсе не означает, что они стали хуже работать. Возможно, как раз наоборот. Представитель КЮЭС также отметила прямую связь между продвижением российских вузов в мировом рейтинге и работой программы повышения глобальной конкурентоспособности 510. Эта программа предполагает, что пять российских вузов к 2020 году должны войти в первую сотню ведущих университетов мира. Если вы посмотрите на активность там, Британского совета, да, Института Франции, Институт Конфуция, все вот эти организации занимаются тем, что продвигают культуру и образование своей страны. У России до недавнего времени ничего подобного не существовало в принципе. Да, там, возможно, нам это было не актуально, но, по крайней мере, сейчас отчасти вот проект 5.100 берет на себя такую функцию. И этот эффект работает на все университеты, неважно, участвуют они в проекте или нет. Ключевым фактором стоит еще отметить прием иностранных студентов в российские вузы. В последнее время работодатели по всему миру стали лучше воспринимать выпускников из России. Если раньше за рубежом широкой известностью пользовался только МГУ, то постепенно и другие вузы приобрели определенную узнаваемость. Например, Казанский федеральный университет лидирует в России по темпам прироста зарубежных студентов и намерен довести их количество в 2017-2018 учебном году до 5000 человек. При этом стоит отметить результат успешной научно-исследовательской деятельности университета, подтверждаемый публикациями. Елизавета Евтифеева, Универньюс.